Всем привет, меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас с вами рецепт чизкейка без выпечки. А чизкейк по-русски это сметанник или что? Ну, скорее всего, это не сметанник, а больше творожная запеканка или сырники, потому что в оригинале в чизкейке используется сыр, Филадельфия, а сметана это все-таки не сыр, поэтому да, это скорее творожная запеканка по-русски. Понятно? Сыр Филадельфия. Сыр Филадельфия. Первый раз вообще такой слышу. А я знаю, думаешь? есть роллы Филадельфия. А роллы Филадельфия называются роллы Филадельфия, потому что в них есть сыр Филадельфия. Открытие вот. просто года. Вот это да. Значит, пока у меня оператор там стоит в шоке от того, что существует сыр Филадельфия, я вам расскажу про ингредиенты, которые нам понадобятся. И, кстати, да, нам не понадобится духовка. Мы будем это все делать в микроволновочке. Нам нужна сахарная пудра, любой творожный сливочный сыр, немножко сметаны, сливочное масло, печенье, яйцо и посуду, в которой можно готовить в микроволновке. Мы с вами сначала приготовим основу. Для этого мы берем печенье, у меня вот такое, юбилейное, обычное, без добавок, и измельчаем его в крошку. Это можно делать в блендере, можно в ступке, можно в скалке. в общем, как вам удобно, главное, получить крошку. Вот такая вот крошечка у нас получилась. Красота. Что мы делаем дальше? Мы пересыпаем крошку, которая у нас получилась, в блюдо и добавляем растопленное сливочное масло. Ну, это примерно грамм 30 40 Ну, в общем, нам нужно это все перемешать, чтобы у нас получилось такое тесто песочное. Может, сразу масло в блендер добавить и там... Сюда? Просто не хочется его пачкать, его мыть сложнее. Там есть такая вот пипочка, которая не позволяет равномерно перемешать. Поэтому логичнее пересыпать. Блин, вы не видите, что у нас за кадром происходит? У нас просто кошка. Очень-очень смешно сидит. Покажи, скажи. Вот вы помните, если детские сказки были, где там бабулька такая ставня открывает и такая говорит: вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Вот примерно так же выглядит Аква. Наша. Тесто готово. Теперь мы значит, его в сторону пока убираем и будем делать крем. Крем мы делаем из сыра, сметаны, яйца и сахарной пудры. Это все нам нужно смешать. Можно ложкой, можно венчиком, можно миксером. В общем, все равно. Главное получить однородную консистенцию. А как я люблю сыр, вообще, конечно. Мне очень лень доставать и пачкать миксер, поэтому я просто столовой ложкой пока что воспользуюсь. Кстати, вот ученые из Колумбийского университета недавно сделали очень интересную вещь. Угадай какую. Это связано говоря. с сырниками, то есть с чизкейком. Да, они напечатали на 3D принтере чизкейк, там как-то использовали лазерные какие-то там технологии, чтобы он реально выпекся, да, ну все правильно. Но он у них получился съедобный, но страшный. И теперь они сказали, будут работать над тем, чтобы блюдо визуально получилось еще нормальное, не только съедобное. Не вовремя как запищало. У нас есть сварились, надо их выключить. Потом до снимем Итак, смотрите, у нас значит есть для чизкейка крем, вот он здесь, и есть тесто. Теперь нам нужно это все просто разложить по формочкам. Это у меня такие формы, их можно использовать в микроволновке. На это, пожалуйста, обратите внимание, иначе что? Иначе это может взорваться. Например, если там фольгу поставить, будет не очень хорошо. Ты пробовал фольгу ставить хоть раз в микроволновку? Да, я тебе про это и рассказываю. Вот предупреждал. Сейчас мы а, тесто вот так вот кладем в форму и слегка его утрамбовываем обратной стороной стакана, важно, чтобы она была плоская. Теперь разливаем наш крем и ставим все это дело в микроволновку на примерно две 3 минуты. У меня мощность где-то 800 ватт, наверное. Сколько у нас мощность? Ну, да, где-то восемьсот. Где да, в общем, все зависит от вашей микроволновки. Лучше все-таки поставить на поменьше, чем переготовить. Поэтому тут выбирайте сами. Разливаем крем. Кстати, я совсем забыла, что подписчики постоянно просят указывать диаметр формы. Поэтому дай мне, пожалуйста, рулетку. Сейчас я прям померяю. У меня по верхнему краю диаметр формы 12 сантиметров, высота 6 см, форма заполнена где-то до 5 сантиметров. Вот, имейте в виду, у меня получилось из количества ингредиентов две таких формы. пришла к нам смотрите у меня в итоге формочки простояли две минуты микроволновки Это хватило вот такая красота получилась и сейчас я хочу чтобы женщина у нас попробовал пойдешь да иди ой волнуюсь вообще переживаю первый раз пробуем Нормально прям вкусно вот это да. Вообще его в идеале нужно охладить. Ну да-да-да, э -э -э. он должен быть холодный. Я поем пока, ты говори. Да. В общем, получилось здорово. В идеале все это дело нужно брать в холодильник, чтобы оно остыло. Но и так тоже вкусно. Я тебя спрашиваю. А, да, очень вкусно. Все, ставьте лайки, подписывайтесь, ждем ваши отзывы. Пока. Приятного аппетита.